Скажите, пожалуйста, я сразу в лоб, если разрешите, задам вопрос. Что и кому объявил Путин? Что надо понимать под его утренним обращением? И кому надо что понимать? Знаете, я уже сегодня приводил этот пример коллегам. Есть такой писатель в Донецке, Владислав Русанов. Очень хороший писатель, фантаст, всем рекомендую. Он, помимо прочего, еще и знаток исторического фехтования. И вот несколько дней назад, когда случилась перегруппировка, как это официально называется, в Харьковской области, он с тоской написал, что если одному из дуэлянтов привязать одну руку за спиной, да еще и глаза завязать, а у другого дуэлянта шпага смазана ядом, то результат дуэли может быть очень удивительным. Поэтому что произошло сегодня, что сделал Путин? Он разрешил нашему дуэлянту снять повязку с глаз. И разрешил ему вместо, значит, короткой придворной шпаги, да еще и обломанной, взять в руки настоящую шашку. Вот что произошло. И ограничения, которые наложила Россия сама на себя, назвав а, боевые действия на Украине специальной военной операцией, огромные ограничения, эти ограничения сегодня оказались сняты. А ограничения были были колоссальные, потому что ну, мы же с вами все в... повторяли друг другу. Но как же так? Когда же состоятся наконец те самые удары по центрам принятия решений? Когда мы наконец разнесем к чертовой матери инфраструктуру противника? Когда мы перестанем сдерживать себя? Вот. Самый главный сдерживающий фактор самый главный, состоял в том, что русская регулярная армия, как ни странно это прозвучит, я здесь снова сошлюсь на а, другого человека, на очень серьезного эксперта Марата Баширова, который многим известен по его работе как раз в Луганской а, Народной Республике. А, Марат написал, что русская регулярная армия ведь по сути не принимала участия в специальной военной операции. Воевали только добровольцы. Некоторые из этих добровольцев назывались «контрактники». А некоторые из этих добровольцев назывались добровольцами, да, народной милицией Донец Донбасских республик. А русская регулярная армия, в которую призывается в год 260 тысяч человек, примерно по 130 тысяч, значит, в весенний осенний призыв, ее там не было, ни один из призывников, и это закон в России такой, не должен был принимать участие в специальной военной операции. Ну да, конечно, мы знаем о том, что были нарушения, но тех, кто допускал нарушения, судили. Да, конечно, мы знаем, что часть какая-то часть призывников в процессе значит, своей службы по призыву заключают контракты, но это очень небольшая часть. Основная часть, основная часть рядового состава русской армии, та самая пехота, ее не было на поле боя. Что сейчас произошло? Путин сказал, ну, точнее, э, уточнил, Министра обороны Сергей Шойгу, что Россия должна призвать из числа тех, кто уже ранее проходил военную службу, кто имеет боевой опыт, кто имеет а, военно-учетные специальности, нужные армии 300 тысяч человек. Ну, среди которых... Андрей Нович, а разрешите, разрешите сразу, да. пользуясь случаем, все-таки седьмой пункт приказа, как говорят и Роскомнадзор разъясняет, что это... Не факт, что 300 тысяч, пока что это военная тайна. То есть это ориентировочные некие цифры, мы говорим с вами. Совершенно справедливо. Это цифры, скажем иначе, это цифры, которые сегодня называют российские средства массовой информации и значит, разнообразные блогеры и телеграм-каналы. Вот. Если, подчеркиваю, если мы к этим цифрам относимся всерьез, то мы должны сказать, что это ведь и есть примерно та цифра, которая ежегодно призывается, призывается в России угу. Русская регулярная армия наконец-то явится на поле боя. Вот, что, вот что произошло. Андрей позвольте тогда сразу вас заочно. Есть такой для полоски, вы знаете. Вот О, да. Он сегодня как раз буквально одну фразу написал, но насчет цифры, ориентировочной цифры. Он считает, что uh -huh. для такого театра военных действий этого мало. Вот Говорит, что это импровизация. Как ваша точка зрения? Будете спорить, соглашаться? Есть... Я, в отличие от Глеба Павловского, не считаю себя экспертом по всем вообще вопросам мироздания. Uh -huh. я, его, я его было время очень уважал, как глубочайшего специалиста в нашей профессии. Но военная э, экспертиза в, на, в число задач нашей профессии не входит. Спасибо. Поэтому, Чет, четкий, внятный... Поэтому я полагаю, я полагаю, что министру обороны виднее, сколько солдат нужно на поле боя, на фронте. Собственно говоря, вот у нас даже в студии состоялась дискуссия такая заочная, двух очень интересных людей. Скажите, вот когда я спрашивал, что и кому говорил Путин, объявлял Владимир Владимирович, да, вот вы коснулись сейчас внутреннего контура нашей страны, мне кажется. А что должен был услышать внешний? Внешний контур должен был услышать очень простую вещь. Мы рассматриваем... Во-первых, мы считаем своим противником не Украину. Мы считаем Украину инструментом в руках Объединенного Запада, который Запад не жалеет, который он на убой отправляет. Во-вторых... Мы считаем, что Объединенный Запад это такой же враг России, как все те, кто в прошлые времена желали мирового господства. Именно так сказал президент. Вот. А нам не впервые останавливать тех, кто хочет мирового господства. И именно этим мы сейчас на Украине заняты. То есть Путин приравнял боевые действия на Украине ко всем справедливым войнам, которые вела Россия. Против Шветов 12 -го, против Наполеона, вот и так далее, против Гитлера. Uh -huh. И Путин сказал, что у нас есть достаточно аргументов, достаточно вооружений, и мы не будем стесняться их применять, если что. Иначе говоря, он очень э, четко дал понять э, нашим западным партнерам, в кавычках, как это раньше называлось, что при попытке впрямую вмешаться, Собственными силами. То, что происходит на Украине, они получат в лоб всем, что есть у России. А далеко не только теми силами, которые уже сейчас на освобожденных территориях держит фронт. Понятно. Это с одной стороны. А с другой стороны, Путин дал понять, далеко не в первый раз, что если Запад наконец-то возьмется за ум и поведет себя. Хотя бы дипломатически приемлемо. А, ну, очевидно, что мировое соглашение возможно. Потому что сейчас-то речь идет о возвращении в родную гаву совершенно конкретных территорий, на которых будут проводиться референдумы. И у Запада, пожалуй, что есть шанс на перемирие. Буквально 1 сентября мы выкладывали с вами интервью, тогда рассуждали, ссылка для зрителей будет внизу. Мы тогда касались вопросов мобилизации в плане отдельного общества и отдельно управленческих структур. Вот теперь что-то поменяется? Раз уж mm -hmm. уже вот мы вводим понятие частичной мобилизации, будет ли в государстве это тоже отражаться как в инструменте, Значит, как в институте? Да, я понял. Значит, с одной стороны... На данный момент мы ничего не услышали о введении военного положения режима контртеррористической операции или хотя бы чрезвычайного положения ни в одном российском регионе. Поэтому формально, формально органы государственной власти в режиме мобилизации вроде как работать не должны. Правда. А президент указал гражданским властям, что они должны оказать максимально возможное содействие. Они отвечают, собственно, за процесс частичной мобилизации на своих территориях. Но формально и о формальном, а я думаю, что мы действительно сейчас увидим именно что мобилизацию органов государственной власти для одной цели. То, что называется «все для фронта, все Я думаю, что мы увидим очень серьезную экономику. На, на всем, на, что, на чем можно сэкономить, с тем, чтобы средства направить на главное. Главное сейчас это завер, успешное завершение военной операции на Украине, приключение противника к миру, который вы, выгоден России. И, вот, и да, чиновникам сейчас не позавидуешь, сейчас за троих придется каждому работать. Услышал. Ждет ли нас тогда ваша точка зрения и трансформация правового поля, в котором живет сейчас и власть, и общество? То есть я не имею в виду только лишь изменение уголовного кодекс, который уже принят. А вот вы сказали, на чиновников ложится нагрузка. Это действительно очень сложный управленческий процесс, в котором его сейчас обременяют я использую это слово, обременяют многие ограничения, очень сложные процедуры, там, начиная с процедуры закупки, заканчивая процедурой сдачи каких-то вещей. Надо ли, надо ли, на ваш взгляд, также и отмобилизовать правовое пространство в России в этом смысле? Я думаю, что слова президента, обращенные к ВПК по поводу наращивания производства вооружений, они означают в том числе и ускорение и упрощение процедур, связанных со снабжением вооруженных сил. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим подготовленные в правительстве документы, вот, которые будут это дело обеспечивать. Да, именно так я и думаю. Угу. А вот само народное хозяйство, позвольте такое слово применить, я апеллирую к, к 40-м годам. Народное хозяйство, где каждая, я напомню тогда, кроватная фабрика, что кровати выпускала, перестала, перешла на выпуск военной продукции. Вот в этой связи есть комментарии у вас? Я думаю, что мы очень далеки еще от этой точки. И я вообще, честно я не думаю, что до этого дойдет. Вот. Тут надо понимать, вот какую вещь. Во времена Великой Отечественной войны мы ведь в одночасье, ну как в одночасье, в, первой половине, в за пару месяцев, несколько месяцев 41 -го года потеряли больше трети посевных площадей, огромное количество населения и очень существенную часть промышленного потенциала. Это все было как раз на Украине, захваченное немцами. Вот, несмотря на эвакуацию. А сейчас ничего подобного нет, даже близко. Сейчас нет э, никаких э, причин думать, что мы не сможем обеспечить себя продовольствием, что на фронте так и в тылу, вот. и там, или необходимым вооружением, потому что заводы, где стояли, там и стоят, и работают, вот. или там военной формы и так далее. Поэтому я думаю, что до перестройки работы той самой кроватной фабрики дело не дойдет. Причем никогда не дойдет. То есть э, отставить панику в этом смысле. Ну, панику вообще. Панику ну, ну, экономическую. экономическую. экономическую. Да. Что экономическое, что политическое, что любая. Самое глупое, что может сейчас сделать обыватель, это начать метаться, бегать по потолку, значит, с криками, а как же я, что же со мной будет, а куда же мне бежать, а что же мне делать. Вот тебе делать, ровно, дорогой обыватель, ровно то, что ты делал и вчера и позавчера. Утром ходить на работу, вечером приходить с работы домой по дороге в магазин купить себе значит ужин я вот хочу вас, вас услышать посоветоваться с вами вот нам журналистам сейчас много тем подлежат проверки перепроверки ожидания официальных и так далее и так далее, и так далее подтверждений или там комментарии и мы в общем в принципе создаем некую паузу информационную зачастую и читатели, зрители и так далее уходят на чужие ресурсы, назовем так, чужие ресурсы, да? За поиском этой информации. Вот как здесь быть? Понимаете, как лучше поступить? С одной стороны, говорят, это тайна, ребята. На... С другой стороны, мы теряем ну, оперативность и инициативу. Если мы, если мы с вами, патриоты своей страны, считаем, что мы служим России в своей работе, на своем месте, то э, мы должны сжав зубы и смирив гордыню, делать то, чего хочет командование армии и то, чего хочет Верховный Главнокомандующий. Даже если мы со своего шестка вдруг читаем, что надо как-то по-другому, надо говорить о том, о чем нас просят помолчать. Потому что смысл нашей деятельности не в том, чтобы произвести сенсацию, это как в песне военных корреспондентов, чтобы, между прочим, был фитиль всем прочим. Между прочим, можно. Вот. А в качестве главной цели нельзя. Mm -hmm. в, качестве главной, в качестве главной цели та самая мобилизация российского общества на победу. Игры кончились. Вот. Что какая-то часть читателей, зрителей, слушателей, с учетом современных возможностей информационных, уйдет на вражеские ресурсы и будет там читать про то, как нас бьют. Mm -hmm. вот, и как, значит, они непременно нас победят. Ну да. Что ж поделать? Так и будет. Умные люди сопоставляют разные источники информации. Не очень умные люди а, подвергаются воздействию пропаганды. Но этически Я считаю, что сегодня каждый из нас, кто владеет словом и кто зарабатывает себе на жизнь, складывая слова в предложение. Должен считать себя также и частью русской военной пропаганды, и на это работать в ущерб своему самолюбию. И тогда завершение интервью. Андрей Новович, вот, собственно, понятно, что пока только первый день нету еще каких-то всех полноценных реакций, пока и общество рефлексирует, и журналисты, и эксперты, и, в общем, все нащупывают да, какую-то какую внятность. Для себя, что бы вы ожидали от завтрашнего, послезавтрашнего дня в плане развития нашего общества внутри, людей? Может быть, что бы вы хотели чтобы еще услышать? Что бы вы от президента хотели еще услышать? Может быть, вот так я спрошу. Э -э -э, я думаю, что до того, как завершатся референдумы на освобожденных территориях, я думаю, что мы больше ничего нового не услышим. Я думаю, что следующее важное сообщение будет касаться того, что Россия поддержала результаты референдума, и э, эти люди и эти земли возвращаются в родную гавань. Вот. Я думаю, что э, никакой волшебник ни на каком белом коне не может провести мобилизацию, не может набрать подружье. ружье, там 100 или 300 или сколько надо тысяч человек за один день или за три дня. Это в любом случае процесс недель. Я думаю, что когда этот процесс будет близок к завершению, мы об этом узнаем, потому что мы увидим широкомасштабное наступление нашей армии. Я так думаю. Ну что ж, очень интересная точка зрения политического обозревателя и автора телеграм-канала «Умный еврей при губернаторе» Андрея Новича Перла. Андрей Нович, спасибо, что уделили нам внимание, побыли севастополем. Спасибо. Будем к вам еще обращаться. До свидания, спасибо. Да, было время, спасибо большое.